Сначала я думала, чтобы просто одеть брекеты. Я сначала не знала, что мне понадобятся и брекеты, и хирургия. Это потом, да, я узнала. Я хотела, вот там идеально, чтобы у меня все смыкалось, чтобы вот на все на это я уже одела потом коронки, что я и буду делать. Венеры, ну, виниры нельзя одевать на кривую челюсть. Ну, вообще хотела выровнять себе челюсть. Хотела иметь то, что имеют обычные люди. Но у меня был открытый прикус, зубы вообще не смыкались, как-то это все так сдвинуто, в определенный момент что-то пошло не так, и челюсть была сформирована неправильно. Такой диагноз, там аномальное развитие челюсти, открытый прикус. То, что у меня сейчас зубы смыкаются, я вообще не верила, что меня такое может быть. Конечно, это благодаря ортодонтам, просто волшебным. И, конечно же, просто суперхирургу, который, опять же, мне порекомендовала клиника «Полный порядок». Сначала я, я прихожу, я увидела Дмитрия Кампиновича очень немногословно, без каких-то лишних эмоций. Просто доносит информацию. Я так понимаю, вся там работа у него где-то на компьютере проделывается со снимками. Он просто смотрит, говорит вот-вот чего. И сказал, да, проблема тяжелая, но я рад, что вы понимаете, что нужна челюстно-лицевая хирургия. Ну, как-то без лишней вот этой воды, с которой я сталкивалась э, при консультации с другими хирургами. И все. И с тех пор мне уже ничего не надо было делать, все было сделано как-то вне меня. Я просто приходила, открывала рот, мне там что-то делали, говорили, вот туда съездите, то это сделайте, и все. После года брекетов э, ситуацию специально сделали так, что... И, и, и угубили, я еще хуже выглядела, это так надо было для э, хирургии. И вот уже после года, с такой ужасной ситуацией, хирург это все ставил на место. И потом ортодонты до да, завершили, еще год после операции. И, конечно же, рекомендую полный порядок, потому что для меня это уже, говорю, не первая клиника. не есть чем сравнивать.